Гляньте, что угодно, мне кажется, можно встретить часы. И кто угадает первым, я пришлю 50 гривен на счет на карточку. Так что пишите в комментариях. Ковровые часы, они покрупнее. Ковровые, а тоже... для чего они? Ну... Я сейчас выбираю себе, что, может быть, прикуплю, если мне что-то приглянется. Что я приобрел? Друзья, привет! Я гулял по городу и вот нашел в центре города потрясающий магазин. Называется Antic Mania. А Пушкинская, 25, да, здесь адрес? Да, да, да. Короче, ребята, здесь реально настоящий антиквариат, просто потрясающие какие-то есть вещи, мебель. Я, у меня просто глаза разбегаются, нужно искать кошелек, и столько всего мне просто манит мой взгляд. Гляньте, что угодно, мне кажется, можно встретить часы. И сейчас вот небольшой тур сделаю, покажу вам. А вот такая интересная э, шкатулка. А что это за шкатулка? Малахит 19 век. Малахид 19 век с ключиком. Да, брат, а, а как ее достать? Можно как-то попросить достать, показать? М -м -м -м. Ага. А как понять, что вот она... А, ну да, что, что она настоящая. То есть она можно настоящая. понюхать. Она пахнет стариной, то есть не новодельная. Вот, очень э, такие бронзовые ножки, да? Ну, дело угу. в том, что э, человек, который увлекается стариной, он поймет с первого взгляда, что, что это да? не поддельная вещь. Ага. Она отреставрированная, да. Но элементы реставрации здесь тяжело обнаружить, даже э, знающему взгляд. Угу. И, то есть ключик закрывает, и там да, замок да, да. работает. Да, все Ох функционирует. Ты. А вы выставляете где-то на торги ее на сайтах? На... да, у нас есть и страничка бизнес, страничка антикмания, инстаграм. Instagram. Instagram. А вот а, сколько такая может стоить? Вот как оценить ее вот без ну, дело в том, что ну эти вещи как бы они не имеют стоимости. Вот не потому что они там бесценные, а потому что вот на сегодняшний момент есть человек, который готов ее за 300 долларов купить, угу. а есть, который за 500 долларов. Но угу. мы ее как бы на сегодняшний момент так и оцениваем в районе 9000 гривен. Ну, это смешно, это музейная вещь на самом деле. Угу. А что-то еще интересного такого можно показать? Вижу у вас, ты статуэтки есть, такие советские. И... Есть и английский фарфор, у нас есть и э, немецкий фарфор, есть севр. Вот, это очень такая редкая чашка, это северский фарфор, 1850 60 год. Вот старый, вот старый венский там фарфор. Mm -hmm. А как называются вот эти фабрики, которые? Гар... Гарнер, да? Гарднер. Гарднер. Ну, она была, есть, да, как бы она была на территории еще до революционной России, потом они ушли, переименовали там в другие фарфоровые организации. но остались предметы, подписанные Гарн. Конечно. Да, есть одна из знаменитых. У нас, к сожалению, сейчас нет этих предметов. А вот это игрушки елочные, это у нас. Ух ты, Да, покажу вам это произведение тоже искусство Это сделано по старым технологиям художницами из старых материалов Какой материал? да. это, это, это реально... ватная игрушка это по старым технологиям а -а, сделана подальше. сегодня игрушка. Э, как репродукция, Репродукция, да? копия один в один по старым технологиям. Вот это, чтобы вы понимали, это не битое стекло, это кварц, это натуральный камень. Вот как раньше У -у -у. это все было сделано. Ну выглядит очень же. красиво, прям такая. Но это, я, э -э я знаю, что некоторые люди украшают свои елки, вот стари либо старинными игрушками, берут их в аренду в прокат, скажем так, вот такие оригинальные, либо просят сделать им елку вот в таком вот э, стиле. Да? Вот, и, ну, и... это же душевно. Это э, вот, например, mm. мастер делает эту игрушку в течение недели-двух недель. А сколько такая стоит? Э, она стоит где-то от 500 до 600 гривен. Mm -hmm. Вот их есть. Кстати, Там еще да, у за, Ну, у нас их есть, да. Вот они должны, не... вот это моя одна из любимых мамочка, я ее называю. Вот mm -hmm. э, все это предметы искусства. Ну да, вот и, и, и, интересная точка зрения, как, как передали. А что еще вот такого прям интересного, что можно было зрителям в Ютубе посмотреть, сказать, блин, я хочу себе что-нибудь -что -что уникальное, какая-то вещь интересная. Да я так растерялась. вообще. Ну да, я заскочил прям так без предупреждения, без ничего. тут все разбросано, раскидано. Много таких всяких вот старых, при старых вещей, вот там Ничего. вот бронза, вот это все старые часы, вот старые Чайники. часы коллекционные, вот шкатулки, вот эти вот старые подчастники называются, вот часы в них хранились Ух и ты, на столах я письменные. Еще да, есть вот ковровые часы, они покрупнее. Ковровые, а они... для чего они? Ну вот они вешались, на, они так и называются ковровые, потому что они вешались, по... и крупнее они размерами, вешались, чтобы человек просыпался и видел, который час. Ну помимо всего прочего, ага. и будильники были. Класс. Ну вот такие были, когда человек где-то в командировке или в поездке со своими часами, и нет возможности будильник за собой. Вложить. А сколько вот такая вот для часиков стоит? Как это называется? Ну смотрите, под, под... это подчастник, подчастник называется. Да, он к сожалению пока не продается, ага. поскольку он в единственном экземпляре у нас и он как выставочный. Угу, угу. Вот ну я вам ну, сейчас мне интересно порядок цифр порядок цифр, как, цифр сколько но нулей? от 3000 гривен он ага, вот, это... вот такая сейчас mm -hmm. я вам э, покажу еще ну во первых вот еще вам покажу уникальную вещь точно ваши подписчики никогда не видели и не знают что это такое многие говорят это сумочка ну э, можно ее назвать и сумочка когда вы хотите с барышней прогуляться или а вы не говорите друзья э... напишите что как вы думаете напишите в комментариях что вот, это хорошо. такое и кто угадает э, первым э, я пришлю 50 гривен на счет на карточку так что пишите в комментариях попробуем угадать что же это такое за сумочка небольшая подсказка была про барышню это ну, начало всё. прошлого века да. да но к сожалению Фу очень много предметов нам и сколько известных. такой стоит интересный предмет ну пока что э... тоже не в продаже нет он в продаже но сложно оценить да Ну как бы сложно оценить найдется покупатель найдется человек которому это важно нужно как предмет для Под... пользования, а не просто, а, ну что У Класс, просто ребята, это настоящий, э, вот кто будет в Харькове, зайдите сюда обязательно, вы уйдете с сувенирами по-любому. Я сейчас тоже буду смотреть, может быть что-то прикуплю, если куплю, покажу дальше в ролике, что я себе выбрал уже дома конкретно, может картину или тарелку или что-то вот еще. мы беседовали о вот еще один подчастник вам показываю, французский. Угу. Сейчас я вам покажу, как часы живут в этом подчастнике. Слушайте, я вообще таких вещей не видел. То есть, то есть и, и, и вещь, конечно, не, необычная. Ну и получается, сюда э, размещаются какие-то карманные, получается, да, вот они с шатленом такие, например, часы, вот так вот они так, тоже прям... могут и на столе, и на полке. А, и специально для цепочки да. для цепочки Это шатлен штука. называется, шатлен. да, цепочка вот называется это шатлен. это да, просто... Они были женские, были мужские эти шатлены. А сколько такая штука стоит? Это тоже стоит штука ну, в районе трех тысяч. Ага, все по три тысячи сегодня акции? Ну не все, но совпало, да? Например, на шатлен можно подвесить еще вот такую маленькую зажигалку, можно ножницы. Вот такие вот. Вешивались тут всякие предметы, необходимые, которые под руку. Ключ, зажигалка. Давайте другие часы померим, померяем, как оно поместится. Это у нас не часы, у нас тут есть аппарат. Компас, да, или что-то? Есть и секундомеры, есть и... Ну, давайте другой. Вот этих шатленок как бы есть. Таких. Можно прям выбрать себе Ну, да, вот. Это советский или не -не -не. это... Не-не-не, это все старые, это все э европейские Ну, есть американские но не немножко. Ага, там один... Не важно, угу. вот они всякие угу. разные. Класс, есть. Длине, ребят, милиантиковые есть... и... красотели. Да, ну, количество, давайте другой любой по мере. Угу. Вот вам и золотые часы, да? Тут? Ну, это позолочено. Есть и золотые для любителей, почти. есть все. Ребята, кто любит золотишко, поставьте лайк, пожалуйста, под этим видеороликом. Это позолочено. Вот. Как они открываются? Там, там есть механизм какой-то? Ну, конечно. Вот. Может, вот. вот они открываются. А что это за часы? Это чьи? Ну, конкретно эти часы я. Как бы этому же занимается ага. ну, часовой мастер. Я тут несколько этих крыльев. Прямо открываются. Ну, конечно. Ага, ну в рабочем или... Все в рабочем состоянии. Все часы в рабочем состоянии, все работают. Угу, все есть. тут э, Класс. Да. и лонжины, и омеги, э, кто хочешь. Есть такие марки, которые уже на сегодняшний день не существуют. Очень много таких торговых марок. Слушайте, спасибо большое за такую мини-экскурсию. Ждите видео на YouTube-канале, совсем скоро оно появится. Ребята, кому интересна тема и вот такие разные-разные предметы, ссылочку на Instagram я оставлю в описании. Сырная доска польская, да? А как называется? Не помните? Сейчас я могу Я знаю, что вот некоторые есть коллекционеры, которые собирают именно вот такие сырные доски. Вот как раз и гарнеровские, еще какие-то... Это Ну, просто этой фирмы уже нету. Это, это ручная роспись, все это достаточно. Вот это тут клеймо есть. Ага. И можно по этому клейму... Они используют просто визуально. Люди ставят ну, радуются, это либо они... для коллекции, но она функциональная по сей день. Почему нет? Доска и доска. Она по сей день функциональная, да. Вот все сделано руками. Угу, есть разные такие. Да. А, Я сейчас выбираю себе, что может быть прикуплю, если я, мне что-то приглянется. 150 лет тарелки. Заво... Они как да. коллекция продукции? Да, постучные? Они, они как коллекция, но их много там в коллекции, но вот у нас одна, вторая, но их там десяток есть, например, фабрик их выпускала, но на сегодняшний день ага. Вот есть такая тема, тема, как тематический ряд. У меня на канале есть видеоролики, и там люди говорят, вот мы собираем тему там Наполеона, и у нас есть разные предметы, связанные с Наполеоном, и они со соответствуют, собирают ну, такой да. вот коллекционный ряд, и что в целом их можно продать человеку, который в этой теме гораздо дороже, потому что уже, уже собраны какие-то позиции. Ну, естественно, был вот портрет Наполеона у нас, купил тоже коллекционер. Был бюст Наполеона, ну, это, угу. э, как вам сказать, это копия из старого украинская ага. тема но ну, это солдатики видите грузины ага. есть, есть, И есть украинцы, разные да. направления Ребята, я не удержался, потому что здесь очень много всего, выбрал себе по своей тематике украинские, вот такие вот есть казаки, покажу вам сейчас дальше немножко в дома уже, когда приеду, что здесь и как оно выглядит, немножко расскажите, может история, откуда они, как они попали, где-то здесь привезенные. Ну, смотрите, вот эти вот штучки приделаны для их устойчивости, если их оторвать, там есть клеймо, если честно, я не помню, производитель кто кто произвел, но какая-то вот организация занялась, очень тонкая работа, все, вот если рассмотреть в приближенном виде, uh -huh. все идеально, четко, усы закручены, глаза а Какой Это все, прямо все. Вот сейчас, сейчас? Или Это не сейчас, сейчас, им порядка, ну скажем так, в районе 30 лет. Вот uh -huh. 30 лет. В ну, начале 90-х 50... их и... да. изобрели. В 50 лет они уже антикваря там считаются, то есть через 20 лет они будут антикварные. Но предметами. их и так немного было, в общем-то, выпущено. А как понять, сделано... тираж какой-то вот у них был назван или. Ну, тираж это надо у производителей. Ну, это небольшой был тут тираж, это однозначно небольшой. Да, через 50 лет это будут антикварные вещи. Это класс! Все, спасибо, покажу дальше. Сейчас в виде их. Давайте покажу вам, что я приобрел. Это вот такие две статуэтки. Это мы видим казаки. Гляньте, какая детализация, прорисовка. Очень красиво. И это там не современные, пластиковые, там, знаете, или на 3D принтерах сделаны. А такие тяжеленькие, металлические. Видим, что еще есть там и пыль, прям так. Ну, довольно, довольно качественно, круто сделаны. Вот первое я покажу вам. И вот второй такой вот с флагом, барабанит просто. Как э, я услышал, что есть клейма на основании, но я не стал пока отдирать вот эту деревяшку, смотреть там, что за клейма, кто производитель. Э, в принципе, и так э, довольно круто смотрится. И в целом я думаю, дополнит мой, мою полочку, да, там, где можно красиво э, использовать картины, да, которые я приобрел, кстати, в прошлом ролике, Есть ссылочка на где можно приобрести эти картины и поддержать человека, которому реально нужны деньги, и там есть прикольные работы. Вот, и вот так выглядят эти казаки э, здесь на фоне таких картин. Как вам? Если понравилось, поставьте лайк, вот. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца, и пока всем.